Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Я сегодня в Лахое на детском пляже. Но это не только детский пляж, это еще пляж морских котиков, что и пляж морских львов, которые были на берег. Очень много, они все греются на солнышке. Я вам покажу, смотрите, как интересно. Одна из многих вещей, которые делают пляжи Лахое особенными, это огромное количество жизней в морском заповеднике. Среди наиболее известных жителей животных – тюлени и морские львы, которых можно увидеть ловящими рыбу в лесу водорослей, занимающимися серфингом на волнах и греющимися на солнце. Эти животные, известные как ластоногие, собираются в больших количествах в Сан-Диего. Как у людей, у них есть свои любимые пляжи. Детский бассейн – одно из лучших мест, где их можно увидеть. Пляж в самом центре города находится, и люди приходят сюда наблюдать. Это одно из излюбленных мест не только местных жителей, но и туристов. Бассейн был спроектирован в 1930-х годах как место, где семьи с маленькими детьми могут наслаждаться океаном. Пляж защищен длинным барьером защищающим его от больших волн и течений. Поэтому вода внутри обычно очень спокойная, и тюлени быстро начали захватывать его. Сегодня сезон детенышей может привести к появлению в детском бассейне сотен детенышей тули-тюлени. А город Сан-Диего ежегодно закрывает пляж для людей с 15 декабря до 15 мая. Но люди по-прежнему могут прогуляться вдоль Шлагбаума рядом с пляжем, с которого открывается прекрасный вид на теление. разница между морскими львами и тюленями. Самый простой способ отличить тюлени от морских львов посмотреть на их головы. У морских львов есть наружные уши, а у тюленей их нет. Поэтому если вы видите ушную раковину сбоку от их головы, это морской лев. Если все, что вы видите, это дырка на месте уха, это тюлень. Если у вас подобная достопримечательность рядом с местом, где вы живете? Дайте мне знать в своих комментариях. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Присоединяйтесь к группе активных и здоровых людей прямо сейчас. Ваша Зажигалочка.